Затержания. После инцидента 022-827 на вход в SCP-022 была установлена укрепленная сейфовая дверь. Она должна быть постоянно закрыта, кроме случаев появления SCP-022-1. Настоящая дверь SCP-022 была уничтожена при инциденте 022-827. Все попытки ее заменить окончались провалом. Для наблюдения за возможными появлениями SCP-0221 внутри была установлена система видеонаблюдения. В случае появления SCP-0221 автоматизированная система должна сжечь его на выходе из SCP-022. После этого сейфовую дверь можно открыть для прохода внутри команды чистильщиков. Если автоматизированной системе не удастся уничтожить проявление SCP-022-1, команда быстрого реагирования должна войти внутрь и уничтожить его. Кроме этих случаев, а также исследование исполненного разрешения сотрудника с четвертым уровнем допуска, людей внутрь scp 022 нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Сотрудники с четвертым уровнем допуска могут дать приказ на захват и удержание проявления scp 022 но даже в этом случае его нельзя выводить из местного содержания. Описание. SCP-022 представляет собой морг в подвальном помещении городской больницы в Великобритании. До 1988 года аномальных проявлений внутри морга зафиксировано не было. Информация о странных событиях впервые была получена в ноябре 1980. Внезапного проявления аномальный слой пока выясняется. Периодически произвольный ящик может выехать наружу. На нем подлежать закрытый простыней труп. Примерно через 6 минут труп оживет и попытается покинуть морг. В этом случае ему присваивается обозначение scp 22 1 В некоторых случаях повреждение и разрушение трупа не предоставляет ему возможности покинуть scp 22 или даже стать. В этом случае scp 022 будет держаться на полке, пока не он грязной. Если проявление scp 022 умирает на полке, ящик въезжает обратно в хранилище и закрывается. Согласно отчетам, после этого по помещению начинает распространяться запах паленой плоти. На данный момент неизвестно, какая энергия заставляет двигаться проявление scp 022 -1. Проявление не дышит, не едят и не нуждается во сне. Их тела не производит тепла. Посмертный анализ SCP-022-1 не показал присутствия каких-либо аномальных органов или веществ. Трупы целиком человеческие. Физическая сила проявление превосходит силу обычного человека. Проведение точного расследования затруднено, но наблюдатели оценивают увеличение силы примерно на 500 ньютонов больше, чем должно было быть человеческого тела в подобном состоянии. Ее не оставило выяснить, отдельный ли это феномен, или же он каким-то образом связан с источником оживляющей трупы энергии. При отделении от SCP-0221 части тела активно сохраняет часть наибольшей массы, остальные становятся неподвижными. Уничтожение головы и или мозга не влечет за собой уничтожение SCP-0221. Тело от груди и ниже продолжает двигаться. Единственным успешным методом устранения проявлений scp 022 является полное уничтожение биомассы. Если оставить SCP-022-1 в покое, то он со временем умирает, прекращается всякое движение и проявление становится обычным человеческим трупом. Необходимое для этого время зависит от степени повреждения трупа и скорости разложения. Процесс может занять от двух дней до трех недель. Это мне Показало, что тела, ожившие как scp 22 1 идентичны телом, который объявляется в пропавшей из мозгов Великобритании. Механизм переноса тел пока исследуется. Внесение в scp 022 материала изне пока что оказалось невозможным. Все объекты, положены в ящике scp 22 исчезли бесследно скоростью закрытия двери. Верх действителен как для небиологических объектов, так и для живых существ. Смотри примечания 022.1 и 022.2. Если у проявления SCP-022.1 сохранились рот, язык и трахея, она может полноценно общаться с исследователями. Смотри протокол интервью 022.751. Примечание 022.1. Была подана заявка на создание второго входа в SCP-022. Для чего потребуется снести часть южной стены. Заявка находится на рассмотрении. Примечание 22. На полу комнаты, находящейся непосредственно над scp 022 была обнаружена куча материала. В ней, похоже, находится вся материя, помещенная в scp 022 за исключением людей. Все вещи поломанны. Материал основательно разложился на металлических частях толстой своей ржавчины. Биомасса на разных стадиях разложения. Опытным путем установлено, что время от помещения объекта в SCP-022 до появления верхней комнате составляет ровно 183 секунды. Исключение составляют люди, которые они переносятся в обозначенную кучу. Вместо этого они, похоже, становятся частью морга и позднее могут ожить в роли SCP-022-1.